Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Кристина Чемшит, и в этом сюжете я расскажу вам про фронтальные посудомоечные машины «Апач». Фронтальные посудомоечные машины «Апач» широко используются на предприятиях фастфуда, в ресторанах и барах. Их основная функция заключается в очистке посуды, бокалов и другого кухонного инвентаря. В линейке фронтальных посудомоечных машин «Апач» представлены следующие модели. Корпус и сварная мощная камера изготовлены из нержавеющей стали. Панель управления электромеханическая. Температура мойки 60 градусов. Температура ополаскивания 80. Высота загрузочного окна у обеих моделей 365 мм. Максимальный диаметр тарелок и высота стаканов 325. Производительность зависит от выбранного цикла. 40 кассет в час можно вымыть при цикле 90 секунд. 24 кассеты в час при цикле 150 секунд. Оптимальное давление подключаемой воды – 4 бара. Объем бойлера обеих моделей 6 литров, объем ванны 20 литров. На один моечный цикл расходуется около с половиной литров воды. В стандартную комплектацию входят поверхностные фильтры и корзины, а также дозатор ополаскивающего средства. Дополнительно вы можете приобрести помпу слива и дозатор моющего средства. Лайфхак. Чтобы продлить работу оборудования и повысить качество очистки посуды, рекомендую вам подключить машину через фильтр-умягчитель. В этом уроке я рассказала о фронтальных в судомоечных машинах Apache. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. С вами была Кристина Чемшит. Пользуйтесь техникой правильно!